Однажды моя коллега пожаловалась моему руководителю на то, что я долго стою на мостике и смотрю на водопад. Но его ответ был таков, не беспокой его, так он зарабатывает для нас миллионы. Очень редко попадаются гениальные боссы. Наш босс, владелец этого здания и этой компании. Он знает, как сплотить свою команду повысить ценность своей недвижимости, вдохновить и смотивировать своих героев. Он обратился к Косте Юдину. Чтобы построить дзен в нашем дворике. Чтобы мы могли расслабиться и переключиться, наполнившись биоэнергетическими силами для нового рывка вперед. По теории сторонников поля контактов, все люди являются биороботами. С определением «робот» мне, конечно, все время хочется поспорить, а вот с приставкой «био» никак не поспоришь. Ведь все мы биологические существа и выходцы из природы. В нас протекает множество различных энергий. В давлении большого мегаполиса биоэнергию хочется постоянно восполнять. Вопрос только где? От энергетического истощения раньше я сильно уставал. Я уже к полудню не мог эффективно работать. Но теперь все изменилось. Я работаю в компании, где гениальный руководитель разрешает мне подолгу стоять на мостике. Здесь я действительно получаю вдохновение гениальные идеи для новых проектов. Что я могу сказать? Поступите как наш босс. Обратитесь к Костю Юдину за ландшафтными решениями.